всем здравствуйте здравствуйте наши родные сегодня в субботу 10 сентября в 15 часов по московскому времени мы приглашаем вас на видео встречу мы Шанте, встретимся с вами в зуме мы решили выбрать этот формат встречи в зуме потому что он более живой делали стримы получается тоже очень интересно душевно тепло но в зуме гораздо все лучше что будет на этой видео встрече? скоро 10 лет Буквально на днях, в конце сентября, будет ровно 10 лет, как мы с Шанти начали нашу деятельность. И сегодня на встрече мы расскажем, как все начиналось, как мы начинали нашу деятельность. Было очень много комичного, смешного. Сейчас мы над этим смеемся. Но тогда это было очень драматично. Мы расскажем, какие были перипетии, несообразности на пути, что нам пришлось преодолеть, пережить, вытерпеть и так далее, и что из этого всего получалось. В общем, мы расскажем нашу историю, как начиналась наша деятельность, ну и ответим на ваши вопросы. Будет живая встреча, мы планируем, что это будет встреча друзей, встреча родных. Будет тепло, будет интересно, будет. Uh, надеемся по-домашнему, по-домашнему хорошо и уютно, поэтому можете брать чашечку чая или кофе, брать печенье и устраиваться поудобнее. Сегодня в 15 часов. Чтобы зайти на площадку Zoom, вам нужно будет uh, получить ссылку. Ссылку вы можете получить свободно в школе «Родные души». Это ВКонтакте. Потом будет ссылка, гиперсылка, Вы посмотрите, перейдете в школу и там увидите всю необходимую информацию. Так что до встречи, родные, увидимся с вами, и мы надеемся, что это будет такой, такая теплая атмосфера, как в родном круге, на ретритах, на живых встречах. И я думаю, что так оно и будет, потому что когда родные встречаются, создается такое особенное теплое пространство, что кажется, несмотря на то, что мы находимся... За много километров друг от друга мы находимся словно рядом, словно в одном круге. Наши души звучат в унисон. Так что до встречи. До встречи сегодня в 15 часов. Ждем вас.